Так. Всем привет. Поставьте лайк. Добрый три. три раз, два, три. Ой. что. Что-то не нужно. О. Меня чуть не утопила. Прости ничего страшного. Ой, что-то Где такой Я здесь, здесь... Сейчас, пожалуйста, Что у тебя нужно? Так, Подни меня, а я да, с Спасибо, пока. Что вот Найти